Загрузка. Начинаю сканирование. Лиза Смирнова. Делала татуаж за 4 года, 8 раз. Каждый мастер обещал сделать лучше. Катя Воронова. После татуажа впала в депрессию, потеряла работу и мужа. Настя Григорьева, ушла с недоделанной процедуры, было жутко больно. Ирина Грибкова, 20 лет, 2 года назад была моделью у мастера-самоучки. Сканирование завершено.